Здравствуйте, с вами Александр. Хочу показать вам улицу Новгородскую. Несколько раз просили это сделать. Решил начать видео с озера. Прямо находится Калининград. За озером проходит дорога на Балтийск. Здесь начинается Косма и как раз здесь начинается улица Новгородская много новостроек и сейчас я вам их покажу добраться до улицы Новгородской достаточно просто потому что в поселок Александра Космоневьянского ходит достаточно много транспорта пробок в этом направлении особо нет плюс этой улицы то, что здесь находится озеро достаточно чистое, люди купаются скорее всего здесь купание запрещено но кого это останавливает? смотрите какая водичка лягушки она немного зеленая, потому что вода теплая, и уже цветут озера. Так, в принципе, нормально. Куча кострич. Но мусор особо не валяется. Озеро и новостройки. Конечно, эту территорию со временем приведут в порядок. Сейчас это все в достаточно неприглядном виде. В этом районе поселка много новых домов, комфортные дворы. Рядом есть спар. Здесь еще одно озеро. Люди купаются. Плюсы этого места, конечно, очевидные. Вот реклама, кто-то квартир продает. По стоимости не знаю, но недорого. Дешевле, чем в городе. Табличка купания запрещено. По какой причине оно запрещено? Может быть, относится к сети питьевых озер, а может потому, что просто нет оборудованного пляжа. Кто живет в этом районе, пожалуйста, подскажите в комментариях, по какой причине здесь запрещено купаться. Сразу за озером начинается частный сектор, алыча. Вкусно. Там в лесу что-то строят, забор стоит. Многоквартирный дом. <просу> Такой достаточно приятный. Территория благоустроенная. Продукты, магазин За ним там, видите, тоже дом, кран, значит, что-то строится еще В принципе, достаточно нормальное место Если учесть то, что здесь есть бонус в виде озера И не так далеко ехать до города Вполне можно жить Правда, отсюда придется пройти до остановки Наверное, минут пять здесь живет скажите точно сколько у вас уходит времени чтобы добраться до остановки Новгородская семь кругом куча места которые тоже можно застроить. С вами был Александр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!